меня зовут Ина мы вот, с молодым человеком приехали из москвы три дня назад вот. и как-то от меня сюда себя занесло mm -hmm. в амальгаут вот я сейчас сегодня была на йоге утром здесь и вот меня это место не про меня отпустила и она мне еще раз вечером приманила уже на тайский массаж я была прекрасного мастера по имени Поля. Поля. <смех> да, вот, очень классно. <смех> ну, что у вас до этого было, до массажа? Ну, в принципе, все было и так хорошо, а сейчас еще лучше. А спина болела? Спина болела, а сейчас ничего не болит, и я даже захотела после uh, тайского массажа не еще полежать, поваляться, а наоборот, идти да, на стены, постоять на руках, на плечах, то есть такая более активность. Угу. То есть обычно массаж расслабляет, а тут он меня прям взбодрил. У меня угу. собственно вот такой запрос. Мне очень хорошо подобрали под мой запрос специалист. Круто, все, спасибо большое.